Привет всем, меня зовут Денис. Вот пришла одна очередная одна очередная посылочка с Aliexpress.com. Вот шла она месяц, короче. Вот. в этой посылке должны быть часы, которые давно хотел. Там, внимание, что... Вот, вот я снова вернулся. Так, что у меня дубль вторым снимаем, потому что у меня запись прервалась. Вот, ну посылку я вскрыл, так что не увидел, что запись Так, Ну, продолжим. Вот посылка, вот часы. Вот тут пакетики всякие были. Вот тут фенечка была какая-то на руку. Штуковину. А, сейчас покажу. Не знаю, шурок такой маленький, что не знаю, куда его могу повязать. Вот, вот сами часы. Вот такая вот штуковина. Вот. Тут была пленочка вот на этой стороне глянцевые, вот пленочка я содрал уже, ну, чё, вот кнопочка тут переключение режима всяких, вот, тут вот провод, короче, адаптер, адаптер уже под евро розетку была, короче, ничем не пахнет, батаречки, <coughs> батаречка, которая должна быть в комплекте, батаречка на случай, если электричество в розетке пропадет, там перебой с электричеством. вообще розеточки, э, не было, вот. но они и так работают без батарейки. вот часы такие, вот всякие переключалки, там будильник, таймер. так вот адаптер. сейчас мы попробуем подключить и, и и и и проверим, как они будут работать. Так воткнули в розетку. Сейчас все подключим. Вот они запищали. Ну и вот. В час вот они бегают тут. всякие режим, режим еще не разобрался, что переключается подсветкой регулируется. Короче. Темная, средняя и яркая. Вот. Ну и всякие тут настройки, время. Не разобрал стоп вот, тут температур показывает почему 23 даже если я на ставил, ничего не меняется вот. год будильник и время еще вот такие часы довольно покупка качества нормально вроде вот стоило это мне 52 доллара 56 56 вот. ну, вроде нормально ничего не воняет можно на стенку повесить Но в случае чего ну, спасибо всем за внимание чего пишите отвечу